Всем привет, друзья. Ну вот у нас первый снег на Могилевщине. Ребит в глазах. <coughs> Курки не прячутся. Ой, эта неделя у нас очень такая интенсивная. Э -э чистим, убираем сараи. Дай бог, нам в субботу приедут с Гомельщине, привезут поросят. Э -э соседи подогнали вот такое окошко. Вам спасибо. Женя, Маринка огромная будем ставить сюда. Э -э чистим, убираем. Юлька там, блин, <coughs> пойдемте к Юльке, а то обидится. Юлька тут одна. Так, стало вот так, чистенько все, а был у нас вот так. Нужно это все убирать. Рекс, дайте. Юлька тут вот арбайтен, красоту наводит. Все, молодец. Таже у нас в субботу в городе Кличве районные дожинки, поэтому мы будем варить две шрупы, две, две вот так. Одна из крольчатины будет, вторая будет из свинины. 40 литровые бетоны такие будем варить. Ну, все покажем, все расскажем, что как и почем. О, снег уже практически и окончился. Так, мел есть, повезли? Ну вот, друзья, за час. Сколько, Юлька? Час пятьдесят мы справились. Везде мы побелили. Но не моя Юлька. Я вывозил, чистил. Ну вот, приятненько будет уже. Не то, что свинкам, даже самим находиться здесь. Да, вот такой интересный. Да. Вот. Сейчас только нам осталось личко побелить, и все будет у нас хорошо. Ну, как-то так, друзья? Процесс подготовки к дожинкам идет по -моему, ходом. Соняка тут уже тортик ест. на работе сегодня дали Вот такие у нас стаканчики. Их тут сколько Юлька? 200 штук. 200 штук мы еще возьмем штук 100 чтобы 300 штук салфетки мы уже взяли а как будем варить мы шурупу мы конечно же это покажем начинать будем варить скорее всего в 4 часа утра чтобы в 10 часам стоять уже как положено на площади ну и все остальное установили окно синком там варим сейчас уже этих покормили все довольные чистые арбузиков сейчас уже накидал туда еще есть слава Богу. ну уже видно животик вот еще ничего не видно, господи Так, сегодня подъезжали люди ко мне Спрашивали, сколько можно будет случить Под этого нашего крючка Свинку через три недельки Так что, если кто таким занимается Напишите стоимость, потому что я Никто мне не привозил Для этого Нашего пацана работал Так что, сколько кто берет, не знаю Также приезжали за кроликами Брали мне серебро Не закрыл клетку даже Брали серебро Ту -тук -тук -тук. вот от этой девочки им мужик кричат там сколько там уже 40 дней 15 белорусских рублей ну я думаю что не сильно то и дорого так и брали у меня вот эту девочку Помню с поный 20 белорусских рублей ну как то так так что э, мяско будет в обязательном порядке если кто будет на дожинках стопроцентно в убраковочку мы уже делаем тушки будут небольшие кило 300 кило 400 потому что большие тушки это очень сложновато людям купить сейчас как бы дефицит денег Ну и завезем завезем этих молодняк и этот молодняк и вот этот молодняк потому что молодняк все-таки лучше берут чем чем больших взрослых кроликов все друзья сейчас будем дальше мы кормить кроликов всем счастья здоровья семена, благополучия мирное небо над головой никто никому не запрещает Трудиться, вырабатывать, крутиться. Ну, а под лежачий камень вода, что не течет. Все, друзья. Всем пока.